Итак, я вас приветствую в новой серии по сталтеру, вот, мне кажется мы уже почти прошли эту модификацию, поскольку уже штурмуем ЧС. вот, и скоро все будет закончено на этом прохождении, что ли, у нас не так уж много боезапаса на штурм ЧС. но я думаю как-нибудь справимся, где наша не пропадала, да? Тут по идее должны монолитов сохранять все это дело. Поэтому легко, по идее, не будет. У нас, в принципе, снайпа есть. Но патронов к ней, конечно, немного. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я разряжу скар. Если у нем вообще есть патроны. Слушай, а в походу, вообще нету патронов. Ёб свою! Блять, один напал. Откуда вообще эта химера взялась? Слушай! Реально, блин, откуда? как так внезапно появилась она. Давайте смотреть, короче, по сторонам. Зараза, блин. Согласен. Неприятные моменты. Химера, блядь. уходи. И давай и на этот раз, чтоб не было как по видео назад, с тем правым проблем. Тварина желучая, а я просто сейчас не готов в опоре на такую встречу, блин. Давай, ты где, тварина? Выскакивай. Ну, она откуда-то оттуда выходила он в прошлый раз. Пацаны, блядь, помогайте. Кстати, попытка была неплохая. Сейчас бы, если бы она меня не цепанула из-за этого бетонного держателя трубы, я не знаю, то вполне возможно мы бы ее сейчас и уложили бы. Я очень хорошенько так на себя забайтил. Давай на папу. Просто чтобы они все нашли блин, до этого, до исполнителя желаний. Ну слушай, она мне вынуждает сделать вот так вот. Наверное, это самый быстрый и простой способ с ней разобраться, да? соединить прицел блин давай сюда прицел давай обратно ее в слот я не знаю почему она ее убирает в инвентарь ямочку эту А не знаю если мне смысл сейчас что-то связать мутантов потому что вряд ли мы сейчас вернемся после этого к торговцам там. Так и мне сейчас жаба немного душит я хочу взять наверное, снайперскую винтовку и с нее поработать Монолитов, которые здесь потенциально находится. Давай будем потихоньку продвигаться. Надеюсь, больше по химера не сидит. Господа мадаритовцы, а вы где? Или вас сюда не подвезли? Ну, должны же быть, но. Ну. кустик так ну боя не тут была мутантов кто-то убил Продвигаемся потихоньку. Опа. Где, где, где, где, где? Сука, только, блядь, не этот засранец. Слушай, на удивление, они с ним хорошо управились. Может, конечно, тут был квестовый, дядька, блядь, квестовый, Севдыч. Какой у нас хадиация? 11. Не беда. Так, музыка же там не на всю, нет? Не на всю. Слушай, я вообще, на самом деле, так побаиваюсь. Ну, как все прикольное дело. Но опять же, YouTube может доебаться, а я этого не хочу. Вставлять, перед заливай. Где блять весь монолит? Так, это мутант там или это просто Эмбин? Опа, что это блять? Ну ты не чувак? красиво где кто видит меня так брату мою не трогай только я за них в ответе Сколько там? Один, два, три, 4, 5. Их там еще пять человек. Иногда на цветовой гаммы не совсем понятно, блин. Так, звук, опять звук. Вы где засранцы, блин? Так, давай, короче, до вагон. да братан братанный блин я сейчас тоже за стенки за стенки ну как-то понадежнее будет о сидят так и мне уже нечем будет стрелять этой винтовки задание провалено блять Кого-то из наших замочили. Скорее всего, даже он замочил сам себя гранатой. Простите меня, блин. Жахнуло, блять, так жахнула Я не знаю, это счетом там. Это просто они кинули или что. Слушай, без оружия. Убегай там. Дождись, короче, пока тут взрослые дядьки. Разберутся уже между собой. Все, минус один, хорошо. Все, минус второй. Замечательно. Все наши живы, все наши здоровы. Граната пошла. Ай-яй-яй-яй-яй. Ебут. Ничего, мы выживем, мы выживем. Бин, аптечки, живем. Надеюсь, там... Ну, стрелять еще был. Есть чем, как бы и не беда. Жалко, что ничего с оптикой нету. С оптикой с ними вообще святая. Да Святое, короче, воевать. Блять. С этим замедлением не видно, ни хрена. Давай, короче, я немного. Всё, минус один отлично а патроны. перезарядка обходить вещи блять и он все-таки нас убил Но попытка неплохая хм. попытка неплохая да как-то ему поточнее в голову зажимать еще бинт Слушай, красавец. когда, наверное, он больше в меня целился, чем в своих. Я не вижу, блядь, его. А -а -а. Ох, это щелчок. Слушай, давай-ка я сюда гранату еще кошвырну. Ну, так, для профилактики. Короче, тому гранату швырну и этому. да и туда гранату так пока этот перезаряжается. блять мне по ногам убил А что мы, на успокоились? Где наши там ходят? Ну, наши же, я надеюсь, там живы. Походу, кстати, нет. Там я видел труп. Давайте, давайте, блять, пацаны. Живем, живем, блядь, не даемся. Блядь, меня знаете, что ли ёбнули еще или что? Почему у меня туда, короче, тридник показывался? Слушай, а наш это все подохли, он, походу, валяется. Где-то монолитовец. Так, сейчас надо будет быстренько пустой патрон отчелкнуть, типа... Смотри, вот так делаем. Сука. Давай. Музыку, короче, выключаю, блин, эту. э, -э, -э. Второй где говнюк? Ну тебе повезло рынок то такая. Все? Все готовы? Не не все, походу. С чем бы тебя вых... выхлестнуть, а? Я просто не знаю, я сейчас зачем это прохожу, потому что наши вроде как по идее дохли, наверное. Типа где убежали там. короче, ладно, сейчас последним разберусь и посмотрим, что у нас там с квестом. Как все? Зашла? Хорош, красиво. Братва, вы, блядь, где? Вы живы, блин? Я просто не помню, чтобы я там высвечивал бы сообщение, что, типа, задание провалено. Блядь, а задание это провалено. Задание, мать его, провалено. Да, блядь, помолчи ты, а. Где вы тут все погибли? Ну, вот стрелок, блин. А ты, блядь, шалун, шалопас. Как ты мне, скажи, так получилось, что ты помер, а? ЮгЧС. Сначала серии, что ли? 53, 54. Блин, я сейчас только просто столько времени потеряю. Вот слишком много сейвился, когда уже сейвиться не надо было. Я не знаю, чем я сейчас тех монолитов Все, ну, задание. Задание тут у нас считается еще проваленным. Так что давай, короче, я не знаю. Но это, блядь, это опять это начало серии, считаешь, что мы там не химеру еще не убили, блин. Ничего еще. Или подожди, стой. Да, химеру мы тут еще не убили. Я не знаю. Возможно, я, конечно, все это и вырежу. Потому что с этими засранцами, блин, пройти эту миссию невозможно. Химера, блядь. Иди... Оху. Загаза, блин, такая. Наверное, тебе попыток 4 и стратил. Соединись прицел. На ку присоедини, пожалуйста, его. выщелкиваю пока с этим. А, ну монолитовцы вроде там не скоро. Хотя помните, там еще псевдодиган, блин, нас ждет. Тоже такой себе сюрприз. Ну, тут вроде пока еще можно спокойно бежать. Братки, а что если я вам скажу, отдам приказ стоять тут, патрулировать, я не знаю. Ну, стрелок, блядь, подожди. Слушает меня. Разрядить. Не, ну у нас. В принципе, подожди, сколько у меня патронов на эту винтовку? Ну, патронов на эту винтовку хватает. Слушай, а что если мы. Я вот, по-моему, уже в прошлой серии там были, у нас какие-то прицелы. Тюльпан. Соедините прицел. А, этот тюльпан, слушай, может прикрутить на снайпу? Слушай, может. Да ка гляну. Ну, слушай, с этим, в принципе, можно уже поработать. То есть патронов вроде немного. Придется просто чаще перезаряжаться. Давай, да, сначала эту винтовку отработаем, потом другую. Пацаны, будьте осторожнее, тут обитает нехороший такой псевдодиган. Он раненый, смотри. Блять, гранату жалко, блин, что вот так побежать. Ладно, хрен эту гранату. Фаналик нафиг вырублен. Пацаны, вот как-нибудь постарайтесь выжить, пожалуйста, максимально. Просто если вас сейчас тут убьют... Там и стойте, там и стойте. Так, ну загубы у нас здесь уже начинались. Я не помню, сколько там человек. 10-15 где эти монолитовцы Я какую-нибудь такую позицию, чтобы далека их можно было повыщелкивать без особых напрягов бля, братва, ну стояли бы вы там уже, но вон те уже проклятые вагоны идут О, смотри, смотри, стоит один. На, Стука. Блять, за не видно еще ни хрена. стараюсь по головам работать, а на этого не разбоздаривать. жопа блин И реально тебя по-другому не назовешь спокойно мы справимся мы обязаны справиться у нас выбора нету где-то блять ванька встанька Я не знаю, сколько ему в балду его всадить надо. Пацаны, давайте отступать пока. Я не знаю, да я отсюда больше попробуем поработать. Ну вы поняли, да, что происходит. Не так сложны эти монолитовцы, блин, так сложно, э, сложно идти, блин, своими тиммейтами, чтобы они еще, блин, дожили до конца этой миссии. Братва, идите сюда. Пожалуйста, ради бога, вас прошу. Идете? Блять, они согрелись. Они, мать его, согрелись. блять где я не знаю попробую здесь на бегу там они в принципе должны как на ладони быть Надеюсь, там наши сейчас не, не передохнут, как мухи. Как они это любят. И еще я просто загружусь дальше, когда мы там еще с ними перестрелку, блин, не вязались. Минус один. Так, сколько у вас тут? Один, два, три... Так, а теперь, короче, проворачиваем вот такой вот фокус, трюк. братва Назад, пошли, срочно. В срочном порядке, блин, просто бежим. Гоняясь за собой кирпичи. Ага. Никто никого не якорит. Все в порядке. Смотрите, пацаны, план капкана. Короче, берем такие. Обходим. Эти же мухи, короче, нас не видят. По дороге мы съедаем что-нибудь еще вкусное. Вон. Что-то радиоактивное. Выкуриваем сигаретку. Блаки Страйка. Убираем радиацию. И химеру, либо она ебет нас. Наши кардауны разбегаются. Это все по плану, кстати, было. Эй, какого хрена там в прошлый раз химеры не было? Так, берем, короче, голосов. Какое-то продолжение плана, если что, кто не понял. Музычку делаем потише. Вот где-то вот так. Выискиваем эту ненавистную нам химеру. Ладно, она там была в прошлый раз. Химера-химера, блин. Мать твою. Химера-химера. А ты где? А сейчас прячу гауску и мера. Так, берем и оставляем гауску пока что. Так, ну, схемирую, видит. Ну, она, скорее всего, с той стороны там тусит. Надеюсь, она на звуке выстрелов не прибежит. Высматриваем дядек монолитовцев. Тут, конечно, все прекрасно, но, блин. Наши пацаны слишком бравые ребята. Есть, короче, пацаны, смотрите, вот такой план. Я не знаю, не смогут тут ко мне подняться или не смогут. Так, пин новая граната. Туда, подальше. Делаем сейф. Пацаны, жгу аптечку, вашу честь По своему не попал. Вы представляете, что этот дурень, блядь. своего взрывает. Он меня подогнал на этой грёбаной ганате Вот еще стрелка убил. Да ну вас нафиг. Я своих задел гранатой. Господи, какая же это жопа боль. Пусть себе не представляется. Это настолько, блин. Пацаны, блять, не подходите туда. Где там моя гауска блин? Где эти же мухи? Блядь, не лезь, убьет. Хули, блядь, меня уже теряют, да? Вот только стоит им, блядь, увидеть врага, они идут в опор. И главное подсказать им какую-то методику борьбы. Это невозможно. Хотя, смотри, мы тебя постреляли немного. Типа режим боя скинулся. Они подошли ко мне. Давайте поднизу. Все, братики, блять, не лезьте, пожалуйста. Давайте отступим пока что. А, я не знаю, что у меня патронов на гауску. В принципе, ее можно поэкономить немного. Блять, нахрен я этот автомат взял? Возможно. Болгустую, высовывай. Балда. Все, все живы, все здорово. С кем воюешь, блядь? Как стрелок, блин, погиб? Ой, я не могу уже просто, блядь. Это пиздец. Братва, назад. Вс. вы все здоровы. Настройте, звук. все короче, народ. Не понимаю, что интересно, но в следующей серии тоже будет интересно. Я вот прямо здесь на четверку сейчас сохранюсь и продолжу страдать уже в следующей серии, потому что на эту серию я уже настрадался много. Всем спасибо, лайк, подписка, всем пока.